такси, да, пожалуйста, приедьте на Maple Road и заберите меня отсюда. Всем хай, с вами Юджин и друзья, сразу говорю, я подзаболел и записываю этот выпуск на грани смерти, поэтому лайков сразу поставьте, чтобы мне стало приятнее. А сегодня мы с вами будем играть в игру, как вы знаете, я большой фанат жанра кошки-мышки, когда... За тобой кто-то бегает, это вы это точно знаете, потому что вы видели все выпуски по Грэне мои, которые вот здесь. Короче, этот жанр всегда вызывает у меня бурю эмоций. И недавно я стал натыкаться на видосы про Абунгу. Это такой мем, который гоняется за тобой на картах э, Гаррис Мода. И я решил попробовать это тоже ощутить на своей шкуре, потому что... Опять же, эта штука меня очень завораживает, обожаю И, кстати, заранее хочу сказать, что у меня есть отдельный канал, второй, где я выкладываю маленькие видосы Двухминутные, с выжимкой из выпусков Или с тем, что не вошло в видос Вот там будет немножко не вошедших э, приколов из этого видео, которое я сейчас снимаю Так что переходите туда, ссылка будет на него в описании Пока я один, здесь никого нету Он ведь всегда знает, где я нахожусь, да? Он он чует меня по запаху И, кстати говоря, вот Несмотря на то, что этот мем очень смешной и довольно... А! Как он внезапно вышел из ниоткуда! Вот это круто! Вот это мне нравится! Короче, этот мем очень смешной, но при этом он чертовски устрашающий. Этот эффект зловещей долины, который в нем присутствует, мне очень нравится. Надо выйти на открытую местность, на обширную местность, причем, чтобы сразу увидеть, когда он будет приближаться ко мне. <связь> он может просто телепортироваться? А может быть, просто не надо стоять на месте... Может быть, нужно бегать? О, вот он, Сэзи! Юджин. О, боже. Тебе страшно? Да, сэр, мне ужасно страшно. Ощущаешь? безысходность. Да, вся жизнь перед глазами проносится. Ты, наверное, думаешь сейчас, зачем я начал играть в эту игру, а не в какую-либо другую? Да, есть так много классных игр, в которые я мог бы сейчас поиграть. Например, в какую-нибудь игру с красочным, проработанным открытым миром, где можно развиваться и обрести настоящую силу и стать хозяином положения. Да, где не пришлось бы вот так вот, как крыса, сжаться по углам в ужасе. Например, Genshin Impact? Не слышал никогда о ней. Открыть двери я покажу. Мы вместе в нее поиграем. Нас с тобой ждут незабываемые приключения в игре, удостоив награды на TGA 2021 и получивший оценку 9 из 10 на IGN Genshin Impact. Огромный открытый мир с семью детально проработанными регионами, со своими уникальными культурными особенностями и архитектурой. А персонажи, Юджин, они словно живые и самобытные, со своими характерными чертами и историей. Прям как у меня. Да, по-твоему, я так глуп, что открою тебе дверь ради Геншин? Ну, нет, соблазн, конечно, велик, но все же! Юджин. Почему, по-твоему, у меня так широко открыты глаза? Почему? Потому что я зашел в Геншин Импакт и увидел, насколько прекрасна эта игра, настолько хороша в ней проработка геймплея. Ты можешь бегать, лазать, добывать руду, рубить деревья, собирать цветочки, плавать и даже планировать. А еще больше мои глаза расширились, когда увидели обновление 3.0. И я гнался за тобой, чтобы вместе поиграть. Начнем с тобой новое приключение в пустыне и азисе этой вата. Я, конечно, очень рад, что она тебе так понравилась сильно, но я точно знаю, что будет, как только я открою открою эту дверь. Будет погружение в новый регион Сумеру, жители которого поклоняются богу мудрости, малой властительницы Кусанали. И мы можем отправиться исследовать тайны Сумеру в образе новых персонажей. Я буду в образе лесного стража по имени Тигнари, а ты будешь стажер лесного дозора Каллеи. А еще найдем третьего друга, и он будет в образе непредсказуемой и неуловимой Дори. Как раз третий друг здесь со мной. Гоу втроем, Юджин, выходи. Да, Юджин, гоу играть. Я не открою эту дверь. Ну хватит капризничать. Упускаешь такой классный опыт игры с друзьями. У тебя же нет друзей, ну, а теперь будут. О да, будут друзья у тебя. Мы, мы друзьями будем. И вместе в элементальной боевой системе испробуем новый элемент Дендро. О да, Дендро. С ним можно добиться элементальных реакций горения, бутонизации и катализ. Будет весело, go играть. Слушайте, но ну вы дело говорите. И игра правда классная, и очень хочется в нее поиграть. Но не с вами. И дверь я не открою. Эх, жаль. Придется нам вдвоем погрузиться в этот чудный аниме мир. Что? Аниме? Вы сказали аниме? Я обожаю аниме-стиль! Ты открыл дверь все таки <свист> а теперь узри. О, боже мой. Ну что, Go играть. Go. И вы go с нами, друзья. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду. И не забудьте ввести промокод, который даст вам приятные бонусы. Вот он! Вот он! Бежим! Прыгаем! Он, блин, перепрыгивает вместе со мной! А, нет, он не может перепрыгнуть. Хорошо, бордюру, это мои друзья. А, куда, куда, куда, куда? Оп! Хорошо, я его обхитрил. Оп очень быстрый! Черт! Черт! Черт! Обратно! А. <is math Pacific Zen -rinaça> и он зашел и смотрит на меня! Знаете, как коты себя ведут? Они так покоцают свою жертву, а потом такие смотрят на нее. Абунга! Ты где? Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Куда? Куда? Закрыть! Закрыть! Убежать, убежать! Скорее открывайте! Крива! Черт, как это нервирует! Церковь, помолимся Богу, чтобы эта сатана сюда не пришла! Нет, он зашел, Он зашел в священный храм! Врата открылись, врата закрыли! Блин, я открываю их в итоге. Надо их закрыть, надо их закрыть, вот, хорошо. А, пожалуй, вот сюда. О, мы на каком-то складе находимся сейчас. А отсюда есть вообще выход-то? Блин, я кажется, в ловушку забежал. Это же за стоит ли выходить? О, стоит, стоит. А, здесь тупик! нет, тут, тут, тут, нет, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, нет, нет, нет! Куда, куда, куда, куда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Хорошо, он достаточно далеко. Есть шанс, есть шанс скрыться. Закрывай, закрывай. О, близко. Куда? А -а -а! Он прямо сзади меня, давай, давай, давай, давай. Ускоряй, а -а -а. Перепрыгнуть. Ага, ага. Что ты теперь сделаешь? О -о -о -о! Было бы забавно, если бы можно было реально прятаться в кустах. Но я знаю, что он точно знает, в каких конкретных кустах я сижу и сусь. Наверное, по запаху. О -о -о Нужно любое помещение, в любое... Ой, я в то же самое помещение захожу. Спаси, спаси, спаси. Любая кнопочка. Есть. Все, угнали, угнали. Реально угнали! Есть! Первая победа, первая победа! Если так, он не побежал по лестничной клетке сейчас. Что это было? Как это было? Я видел его, я видел его! Он прям бежит за мной! Скорей, скорей, скорей, скорей! Закрывай, закрывай! О, крыша! Что мне делать? Я в тупике! На следующем крыше прыгай, давай! Есть! Есть, я смог! Всего лишь 10 хп просрал. Где он? Куда он побежал? Я удрался. Я, я опять от него удрал. О, вот он. Вот, побежал. Он сейчас заберется сюда. А нам нужно на другое здание. Тем временем быстрее бы желательно. Вниз! А, <scratched> вот сюда. Воу! Блин, это тупик? какая автомастерская... Я думаю, пора заспаунить еще больше. Теперь я сразу троих! ха <с> Прыгай через бордюр! Вот так! Не можете? Не можете, да, ничего сделать! Они не могут пройти через бордюр! <с> вот! Какой-то там департамент! Надеюсь, полицейский департамент! давай, давай, давай, давай! Давай, давай, давай, давай, давай! Пустите меня в отель. Давай, давай, давай, уходи, все. Пол это опасность. Или потолок, или я не знаю что. Вот сюда на крышу выходим. О, бассейн. Ну-ка, как они будут себя вести здесь, на этой дорожке? Не надо. Не надо. Вызови такси и свалить нафиг из этого города. Алло, такси? пожалуйста, приедьте на Maple Road И заберите меня отсюда. Легкотня, я еще двоих заспаунил. Теперь их пятеро. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Поужинаем. Похрен. Сортин, сортир. Кажется, за мной трое. Быстрей! Быстрей! Ой, блин, на бордюрчике! Заметился на бордюрчике, но выжил! Оп! Оп! Оп! У-у-у! Отдай Люшка! Спасите! Спасите! Спасите! Спасите! У-у-у! Опять в какую-то срань иду! Вот сюда, вот сюда! Во! В воду! А -а -а -а. Вот здесь меня точно никто не достанет. Нет! День... А -а -а! Боже мой! Подозрительно тихо. Надо бы на крышу как-то забраться. Воу! Воу-воу-воу-воу! А, нет, нет, нет, скорее, ускоряйся, ускоряйся, прыгай, прыгай, прыг! Прыгнул, классно. Вот сюда бы допрыгнуть. Оп! Есть. Во, они прыгают, они... Подсрачник мне такой дали болезненный. Да вообще ничто не спасает. Даже за пределы карты убежать не спасает. А, собственно, пытался ли я убежать прямо за пределы карты? Вроде нет. Открывайте. Ну спасибо. Зловещий дом, блин. А здесь тупик. Я, кажется, кому-то из них в дом забежал. Это можно понять, никому бы такое не понравилось. Что-то я никого не вижу, их нету. Смотрите, офисное здание, и туда можно попасть внутрь. Гоу. Наверх, наверх, наверх, наверх, наверх, самый верх. Ну ладно. Пора осуществить свой план за пределы карты, прям вообще далеко уплыть, прям в город. О, буёк. <свёк> <свёк> У меня есть чем вам ответить и в насрать! Подорвать броси себя, нет! Да умришь от Решил заспаунить еще целую пачку. Оп! вот сюда. Есть, есть, есть. Нет, сюда нельзя. Там слишком большой промежуток, нужно пропрыгать. Куда? Куда? Как мне? Как мне перелезть? Как мне перелезть? Сейчас спокойно пока что. Мне нужно наверх, на крышу, в мотель. Какие мерзительные постояльцы здесь. Смог. Ушмыгнул. ушмагнул. А, что вы тут все делаете в этом магазине? Это какое ощущение, как будто это, дайте, такой магазин, в который никто не ходит. И продавцы-консультанты такие ждут, пока я зайду. Заходи, Евгений, заходи. У нас тут скидки. Может, ты зайдешь уже? Ну, раз вы не собираетесь на меня нападать, я, пожалуй, пойду домой, да? Боже мой, как это крипово. Мне вот сюда надо. Оп! о Как их много, я только одного видел. Откуда вы беретесь? Есть. Ага. Я спрятался за бордюрами. Куда? Куда? Здание. Ап! Ат. Закрой! Закрой! О! <свист> <свист> <свист> <свист> А-хо-о? Болею, есть. Господи, бордюр! Да господи! В частные дома больше не идем. Это ловушка, это смерть. Блин, да где здесь не смерть? Есть, идеально. Есть, смог удрать. Ага, давай, ускорься! прыгай интенсивней, прыгай интенсивней. Бордюрами пользуйся. Не в таком смысле. Я достаточно окреп. Спаунем больше. Легранда, легранда, впусти меня. Uh, лестничная клетка. Черт, какие лаги. Uh! Нет! Нет! Нет! <свы> А, боже мой, это было прекрасно. Мне очень понравилось. Я думаю, в следующий раз, если вам понравилось тоже, накидайте лайк и кучу комментариев напишите. Я запишу в каких-нибудь других локациях. Но это прям супер драйвовая история. Огромное всем спасибо, что смотрели. Напоминаю, что у меня есть отдельный канал с маленькими короткими видосами, с выжимкой из выпусков или из тем, что не вошло в выпуски. Вот, переходите, подписывайтесь, смотрите, наслаждайтесь. На вами был Юджин и всем пять!